Yeah. Yeah. Yeah. Привет, бумстартер! Меня зовут Александр Казанцев, я руководитель проекта Просто Робот и автор настольной образовательной игры Битва галеба. Наша игра подходит как взрослым, так и детям, и играя в нее, вы незаметно для себя научитесь основам алгоритмики, программирования и управления роботом. Игра просто в освоении, интересно как стратегическая настольная игра, интересна как обучающая настольная игра, и вы прекрасно проведете время за небольшими, но увлекательными партиями, вместе со своими знакомыми и детьми. Поддержите нас на BoomStarter, и вы внесете вклад в развитие российских образовательных настольных игр.